Тема понятия саморазвитии, формы и этапы саморазвития. Студент, входя в новую группу, проходит через ряд стадий или фаз. Фаза адаптации субъекта как члена новой группы. Фаза индивидуализации и фаза интеграции личности в группе. Стадия адаптации субъекта как члена новой группы. Он не может осуществить свою потребность, проявить себя как личность раньше, чем он усвоит действующие в группе нормы – нравственные и учебные, и овладеет теми приемами и средствами деятельности, которыми владеют все члены этой общности. У него возникает объективная необходимость быть таким, как все. Это достигается за счет той или иной субъективно переживаемой утраты своих индивидуальных черт. В некоторых случаях объективно индивид может выступать как личность для всех членов группы, но сам он это может и не осознавать. Стадия индивидуализации порождается обостряющимися противоречиями между достигнутыми результатами адаптации, тем, что он стал таким, как все, и неудовлетворяемой при этом потребностью индивида в максимальном проявлении себя как особой личности, имеющей свою индивидуальность. Он начинает искать способы и средства для выражения своей индивидуальности, для трансляции ее в группе. Стадия интеграции личности в группе. Личность сохраняет лишь те индивидуальные черты, которые отвечают необходимости и потребности группового развития. И собственную потребность осуществить значимый вклад в жизнь группы. А группа в какой-то мере меняет свои групповые нормы, восприняв по этой личности те черты, которые признаются группой, как ценностнозначимые для ее развития. Так происходит взаимная трансформация личности и группы. Последствия нарушения адаптации. Если индивиду не удается преодолеть трудности адаптации, то у него могут складываться качества конформности, без инициативности, могут проявиться робость, неуверенность в себе, что приводит к серьезной деформации личности. В связи, в связи с тем, что индивид на протяжении своей жизни входит не в одну референтную для него общность, Ситуации успешной или неуспешной адаптации, индивиду... индивидуализации и интеграции в социальной среде многократно воспроизводятся, и у него складывается достаточно устойчивая структура личности. Варианты адаптивного поведения человека. Человек может приспособиться, подстроиться под ситуацию, в чем-то отказывая себе, ломая себя испытывая внутренний дискомфорт. Можно подстроить ситуацию под себя, подчиняя себе окружение. Можно пойти путем развития в себе тех качеств, которые помогут достигать в новых условиях наилучших результатов, без ущерба состоянию, здоровью, внутреннему комфорту. То есть пойти путем саморазвития. Саморазвитие – это процесс, в ходе которого человек берет на себя ответственность за обучение и посредством такого самостоятельного обучения изменяет свой образ мыслей, чувств, поведения. В глубине этого процесса познание себя и того, как нужно учиться, с целью развития своей способности использовать и приспосабливать основные знания и умения к новым ситуациям. Процессом саморазвития управляет сам человек. Он самостоятельно определяет свои потребности в обучении, планирует и реализует этот процесс. Саморазвитие не подразумевает постоянное обучение в одиночестве. Зачастую оно связано с общением. Человек будет широко использовать различные ресурсы и возможности для обучения. Это различные учебные курсы, наставники, коллеги. Формы саморазвития. Самоутверждение. Дает возможность заявить о себе в полной мере как о личности. Самосовершенствование. Выражает стремление приблизиться к некоторому идеалу. Самоактуализация. Стремление выявить в себе определенный потенциал и использовать его в жизни. Этапы саморазвития. Первое. Самопознание, самоанализ собственной личности, деятельности и общения. Второе. Формирование идеального образа «я» посредством задействования механизмов самопрогнозирования. Третье. Формирование программы саморазвития. Четвертое. Реализация программы саморазвития. Пятое. Контроль и оценка эффективности проведенной работы с внесением корректив в дальнейшую работу над собой по своему личностному и профессиональному развитию.